Основополагающим в воспитании девочек является идеал добропорядочной жены, заботливой матери, умелые хозяйки, хранительницы домашнего очага и носительницы базовых духовных и материальных ценностей своего народа. Эти идеи обусловили содержание их приучения к женским обязанностям через систему «семь талантов женщины». В соответствии с названной системой девочки должны были овладеть семью умениями. Умением оказывать родителям почтение речами, угощением и мягкой постелью. Умением воспитывать детей хорошими людьми. Умением вести дом, хозяйство, поддерживать семейный очаг. Умением ухаживать за домашними животными. Умением готовить молочные блюда. Умением уважать мужа и принимать гостей. Быть хозяйкой серебряного наперска, владеть искусством шитья. Женская работа во все времена считались самыми трудными. В кочевой семье девочку учили и воспитывали как будущую мать, хозяйку, воспитательницу, кулинарку, мастеру по обработке различных видов домашнего сырья, партниху и швию. Все это предполагало формирование развития духовности. Процесс воспитания девочек имел наставнический характер. Включение девочек в традиционные женские виды занятий начинались очень рано. Они помогали мамам присматривать за младшими, а также в мелких домашних делах. В 6-7 лет принимали участие в уборке жилища, в очистке шерсти, всучивании ниток, вязании рукавицы и носков, в изготовлении потников, переметных сум, тонких волосяных веревок. В этом возрасте их учили доить, обрабатывать молоко, готовить молочные блюда, консервировать и хранить другие виды продуктов. С весны учили сушить оставшееся зимы мяса. В 8-10 лет работы прибавлялось. Участвовали в приготовлении еды, постеменно заимствовали у матери опыт кройки и шитья, украшения одежды, осваивали несложные способы вышивки, помогали выделке шкур и меха. Дымление готовой овчины, катание войлока, изготовление волосяных веревок. В конце лета девочки участвовали в процессе выделки шкур. Это позволяло им к 12-14 годам полностью усвоить богатый Практический опыт старших поколений женщин. Для вязаных изделий девочек учили отбирать шерсть с определенных мест. Такая работа требовала усидчивости и терпения. Постепенно матери начинали приучать девочек к нормам общественной жизни и брали их с собой в поездки к родным на свадьбу, на другие семейные праздники. Они должны были в этих ситуациях учиться общению с родственниками. Вообще общение и поведение было строго регламентировано. Поэтому к девочкам предъявлялись повышенные требования и со стороны матери, и со стороны общества. Чрезвычайно поощрялось как можно быстрое и раннее приобретение требуемых семи специальностей, которые одобрялись кочевым этносам в женщинах. Изучение вопросов воспитания детей у кочевников приводит к выводу, что этнос в процессе своего формирования и развития создал интересную самобытную педагогику уходящую своими корнями патриархальный характер семьи, родового общества. Воспитание детей в кочевом обществе неоценимое значение имели родной язык, фольклор, речевой и поведенческий этикет. Представление о красоте – семья. Первый альбом для новорожденного на калмыцком языке – «Мендыфт Н.Б. Здравствуйте, это я!» Так жизнерадостно называется этот альбом.